Привет, Привет, красотка. Помощник шрифа Броуди. Надеюсь, вы тут, чтобы обыскать меня. Что ж, служить — это только половина нашего девиза. А разве возвращать молоденьких девушек? Уверен, что это уже произошло до меня. Сорока часами ранее. Дьявольская штука. Понадобился миллиард баксов, чтобы поднять его в воздух, и 60 миллионов, чтобы посадить. Мы все еще ждем подтверждения времени запуска? Никак нет, сэр. Они передвинули его на 8.00. Передайте им, что ракета в полной готовности и ждет команды. Так точно. Если понадоблюсь, я во втором вездеходе. диспетчерская готова к запуску как раз вовремя передаем что вездеход готов и ожидает команды есть добро огонь через 10 9 я все вижу на экране сержант 8 я не слепой Потерян, Сэр, у нас тут отклонение от курса Ну-ка, повтори Спутник ушел с курса Диспетчерская отменяет запуск На экранах ничего нет Хорошо, сделай резервную копию И покажи мне последние пару секунд записи Это не похоже на ракету, сэр Возможно, метеор Введите новую траекторию и точку удара. Я много думал о том, что ты сказала. Я просто care. не понимаю. Ты, ты любишь меня. Я люблю тебя. Макс, ты like мне очень love love нравишься. Но... What? Любовь ли это? Я не sure уверена в том, что я чувствую. Рок. Мы же договорились быть просто друзьями. А если это that, слишком сложно is... для тебя, то just... нужно just... это прекратить oh. совсем. я no, просто пытаюсь. Yeah, я знаю, чего trying. ты пытаешься добиться, но... Я также учитываю то, что so, я чувствую, и пока мы чувствуем по-разному. Все just... будет так, как есть how сейчас. Okay. Договорились? Ну так. как мы поступим. Что ж, я все равно не сдамся. А пока мне придется придерживаться уговора. Я просто не хочу, чтобы он кил обсуждать одно и то же. Хорошо, хорошо, я понял. Даю слово. Боже, тебя не просто любить, знаю, увидимся Это позже. Это маленький городок. Ух ты. Осторожнее, берегись медведей. И Why, его с тиграми. Годка обещает быть хорошей. Это да, Гуд. Стэф так старается ради этого нагрудного значка. Я ее возненавижу, если она вернется домой спустя меру. Да, с нее как с гуся вода. Вдруг все еще на пробежке? Пошла до рассвета. С ней все будет в порядке, даже если она будет бегать всю ночь. Она всю жизнь бегает по этому лесу. Она знает, где находится каждая шахта, включая твою. Появился как раз вовремя. They уже вечереет. Я бы явился раньше, если бы у вас тут был телефон. И всегда так говоришь: Купи телефон, и перестанешь это слышать. Куда поедешь сегодня? Планировал прокатиться до ущелья. Там есть неплохой валежник. Опять же, пожар будет весьма, кстати, для рассады. Что ж, если дорога будет свободна, используем лошадей для того, чтобы привести их всех домой. Учить неплохо. До скорого. А вот и топливо. Разбуди всю команду. Я хочу как можно быстрее добраться до причерсмил. Уведомить Хьюстон, что мы собираемся исследовать место крушения, извлечь все, что найдем. И передай местной пожарной команде, чтобы держались подальше, пока мы туда не прибудем. Последнее, что нам нужно, это копаться в целом в болоте Гидрозина. Привет, пап. Доброе утро, Брок. Как пробежка? Отлично. Ты готова? Ты всходит с ума от ожидания. Я, да, я буду готова через минуту. Привет, мам. Привет, дорогая. Как пробежалась? Yeah. Отлично. Uh, и Став ждут тебя. Ага, знаю. Папа уже сказал мне. Ты you're... уже почти I'm готова. Almost. Почти. Готова надрать задницу парочка бизонов? Это же просто ночевка на camp. свежем воздухе. Yeah, ну well, да. Надеюсь, что ты хорошо отдохнешь. Мисс Брюет рассказала мне, что ваш палаточный городок будет предполагаться почти в двух милях от парковки two miles through the spooky woods <laughs> Слышала? Что? Что? то странное. Нет. Доброе утро, Грин. Грин. добростью. Чем могу помочь? Кое-что взвесить и поторговаться. Но что сотовые не работают? Может, у тебя что-то с телефоном? Напомни мы мне, почему мы тебе дали этот значок? Поиграл его в покер. Ты слышал кое-что с утра? Какой-то взрыв. Звучало, как будто спутник врезался в южную гору. Гонишь. <решили> Армейские передавали, то здесь будет жарковато, и что мы должны держаться подальше от этого. На самом деле, они сказали, что-то вроде «вы должны держаться подальше», а потом сигнал пропал. Не исключено, что все передающее оборудование прямо сейчас в отрубе, поэтому и сотовая связь не работает. Замечательно. Согласно этому, в спутнике все еще остается почти полбака топлива. Гидразин дай ко мне эту книгу, конечно. Спасибо. Думаешь, Миллер справится со всем этим дерьмом? Не знаю, как насчет справиться, но им точно следует подняться туда и проследить за распространением пламени. У них есть все необходимое оборудование, а они его даже в половину не используют. Это мне кое о чем напомнило. Нужно взять машину шефа и заехать на заправку. Вот тебе задание на дежурство. Прости, Дэвидсон, но только официальные помощники Шрифа могут сами распределять свой день. Счастливой дороги. И пока будешь там, остановись у горячих источников и остуди их. Да-да, я передам этим хипе. не вдыхать зиму. Просто передаем, им, чтобы спускались сниз, если им начнет припекать пятки. Я поехал отобедать на серебряных ручьях. Никаких перекусов, Дэвидсон. У нас тут пожар. Мы полицейские, Макс. Наше дело преступление. Пожарами пусть занимаются пожарные. Хорошо. Возвращайся через полтора часа. Это слово физика. Помощника шрифа на полставки. Да, и осторожнее там с самогонщиками. Шеф передал, что если что-то случится с шинами, удержит из своей зарплаты. Какой смысл быть шрифом, если не можешь нарушать закон? Крисси, я серьезно. I mean, Твоих мамы с папой нет всего пять минут, minutes. а ты уже... You... Да ладно, у есть все, что нужно. Okay, ну ладно, сумасшедшая девчонка, развлекайтесь Обязательно. Не вопрос. Я привезу ее в воскресенье. Great, Это было бы здорово, no но можешь не торопиться. Я собираюсь к Чеду на выходные. Я с ним. Тогда воскресенье пол. тебе нужно так много я есть? Я я даже придумал, ты не собиралась пойти в пеший поход. Но я хочу кушать, а моя мама сказала, что могу взять несколько, когда я не будет. Она сказала, сказала что ты можешь есть всю пачку. Так, ну, и ешь пачку. так много, я хорошо? Я не буду. Фу. Ну, супер. Готовы? Да. Хорошо. хорошо. Нечего Но бояться. Договорились? Okay? Вас тут целая группа. Я не, не боюсь. It's это будет весело. Отлично. Я приеду так тобой в воскресенье, хорошо? И мы с тобой перекатим по мороженке. Ну, хорошо. Может по Пока. Стефани! Привет, Стефани! Не поймаешь, не поймаешь! Пошли! Поймала! Хорошо, Знаешь что, Кэп? Если это снова ложная тревога, я кому-то рожу то <говорит> ночи Как круто. Нам есть чем заняться. Твою мать! Ух ты. Нам нужно вызвать рабочих? Нет электричества. Что это за хрень? Он весь в каком-то дерьме. порядке? Привет. Привет! Привет! Слышала о пожаре? Нет. Криси? Она съела слишком много сладкого, ее вырвало. После этого у нас пропало настроение жить в палатке. Я же тебе говорила, не есть так много. Не против, если я оставлю ее тут с тобой. Да, все в порядке, конечно. Пойдем, поросенок. Найдем, куда тебе можно присесть. А что там пожара? Что-то там на южной горе. Какой-то неконтролируемый пожар или тип того. Лучше спроси своего парня. Я тут просто играю в волейбол. Йоу, дай-ка мне мяч. Хорошо. Помощник шерифа? Мадам. Есть планы на вечер? Ну, я собиралась поужинать с одним знакомым парнем. О. Он работает блюстителем порядка. Что ж, если это шериф, то мне нужно надрать кое-кому задницу. Если это так, то у тебя, пожалуй, имеется комплекс электро, девочка. Так что там с этим пожаром? Стас сейчас camping. в лагере, в лесу. Ну да. Там все эти молодые скауты, они всем кагалам расположились на Серебряных ручьях. Пожар очень далеко оттуда. Миллер со своей командой сейчас там все проверяют. Они выкопают там пару заградительных просек и сделают все, что еще там они должны сделать, пока федералы не объявятся. Федералы? Да, ведь пожар начался из-за спутника, который они пытались сбить, ну или типа того. Он, короче, сошел с орбиты и разбился аккурат на прекрасных пейзажах Ричардс сбил. Очень метко, правда? Да, уж точно. Ну так вот, они планируют отправить туда команду по обезвреждению опасных веществ или типа того, а до этого времени мы должны сидеть тихо. Ух ты. Да уж, ух ты. Сначала исчерпались запасы железной руды, а теперь еще всякое дерьмо валится с неба. Следи за этим, хорошо? Если огонь начнет распространяться. Слушай, с твоей сестрой и всем этим выводкам юных натуралистов все будет в полном порядке до тех пор, пока я присматриваю за этим городом. Так что все путем, вплоть до вторника, пока шеф не вернется из отпуска. Ну ладно. Значит, увидимся вечером? Ага. <звук> Ладно, парни, слушайте Федералы скоро будут здесь, точнее завтра утром Так что герои нам тут не нужны Идите, копайте свои траншеи, а затем свободны, понятно? Ясно, договорились кто-нибудь уже поднимался на башню? Мы только что оттуда. Там все сгорело нахрен. Понятия не имею, как вы, парни, справляетесь со всем этим дерьмом. Разносим все вокруг и заливаем водой. Господи, Эдвардс, я же просил тебя отдохнуть. В каждой группе найдется такой. С ним все будет нормально? Без понятия. Похоже, у него тепловой удар. Эй, ты почти готова? Собиралась обратно на велике. Что, всю дорогу? Здесь дорога идет в горку. Я в курсе. Подготовлюсь к гонке. Состы, все в порядке? Думаю, да. Она унаследовала твою любовь к лесам. Ты слышал про пожар? Да. Ветер дует на запад. Ты с ним не должна столкнуться, если будешь двигаться с восточной стороны. Хорошо. Я так и сделаю. Ужинаешь дома? Ужинаешь дома? Макс готовит. Не стыдно использовать парня. Люблю тебя. Да, да. Да. Да. Раз будешь Криси. Ну, вот как-то так. Как насчет этого? Почему по тебе не завести генератор? А ну, зачем? У нас пожар. Ты вся горишь. Это правда. Но не совсем. Ведь пока ты его не заведешь, догадайся, кто будет спать с нами. Блин. Fine. Ну ладно, пойду посмотрю фонарик или еще что-нибудь секси. Ладовки на кухне, по-моему, есть фонарик. Ёбаный насос! Хорошо, хорошо. Ладно, слушайте Я пойду разберусь А вы двое, оставайтесь здесь Я не дам ему пройти сюда Все хорошо, там никого нет Себе просто приснился страшный сон Все в порядке Эй, ублюдок, ты где-то здесь? Тебе лучше свалить отсюда Иначе я позвоню в полицию Да никого тут нет. Все тихо. Давайте, сучки, выходите. Кусок говна, блять. Работай, давай. Это не смешно. Чед? Чед? Чед? Чед? Чед, Да что за хрень Итак, Итак, как тут дела? У меня есть хорошая и плохая новость. Сколько ты сегодня выпил? Это плохая новость. Ну так выкладывай хорошую тогда. Я обнаружил причину смерти. Ну хорошо. Куловище разорвано в середине грудной клетки. Распотрошено, и все органы извлечены. Не хватает огромного количества тканей, мускулатуры по всему телу. Примерно 70%. А самое главное правая рука, правая нога, часть грудины и ребер, фрагменты таза, все еще на месте. Но на них также не хватает тканей. Повреждения были нанесены после смерти. На это указывают ссадины. На лицо все признаки неторопливой трапезы. Значит, на него напал медведь? Это был не медведь. Следы зубов. И чё с ними? Да. Это следы человеческих зубов. Что? Следы человеческих зубов. Кто-то его сожрал. Сбил его с ног и съел. То есть, какой-то человек сотворил такое? Ага. Боже мой. Думаешь, и таким? Дети в наши дни уже не те. Я, пожалуй, пойду. Да, да. С вами, сержант. Нам нужно поговорить по поводу прошлой ночи. Конечно. Что это было? было? У него напал медведь? Почему ты думаешь, что это был медведь? Товарищо? А кто еще это мог быть? Вот здесь нам и нужна твоя помощь. Конечно. Хорошо, Ким. Итак, это просто кусок желатина. Я хочу, чтобы ты положила его в рот. Будет немного горячо, а потом просто прикуси его и отдай мне. Погодите-ка? Что, что все это здесь? значит? Это стандартная процедура стандартная в таких случаях. Um, like значит? Нападение медведя? Я, я понимаю, что know, это выглядит немного strange, странно, но... Так? Вы you считаете? Вы считаете, что это я его сожрала? Он oh живой! Ким, послушай, Kim, мы просто пытаемся... Что за хрень ты меня сейчас тошнит. Что это? Ведро для моей блевотины? Для моей блевотины, да? Чтобы исследовать мою блевотину? Потому что вы считаете, что это я его сожрала? Я приду ваш тест. Давайте его сюда. Хорошо, Ким. Just Теперь that... просто положи его в рот. Резко прикуси. Вот так. Вот и все. Вы не арестуете? Что ж, нам придется задержать тебя здесь, пока мы не получим результаты. Я хочу, чтобы ты сказал мне. Ты правда считаешь, что я его съел? Я хочу это знать. Не думаю, что будет совпадение. Господи, Ким, мне действительно очень жаль, но мы правда должны были. Мне что-нибудь еще нужно? Нет. Тогда, пожалуйста, покипитесь отсюда нахер. Давай, Криси, пошли отсюда. Пойдем. Вы знаете, что бравые ребята? Если это не было нападением медведя, и это была не я, тогда кто? им Проклятие. Хорошо. Вот еще одна плохая новость. Что еще? Там было множество разных следов укусов на теле парня. Убийц было больше одного, а если точнее, то больше одного едока. Ты же меня разыгрываешь, правда? Еще одно. Его гипоталамус необычно увеличен. И что? И он все еще растет. Почти что экспоненциально. Даже после смерти? Даже после смерти. Слушай, врач здесь ты. ты. Ну разве это не что-то, выходящее за рамки? Ну смотри, есть определенные части тела, которые продолжают расти, даже после смерти, но гипоталамус обычно к ним не относится, понятно? Поэтому я поискал инфу на эту тему и нашел кое-что интересненькое. А тебе для этого не нужно разрешение? Так, вы все знаете, что делать Расходимся в радиусе 20 километров от кратера Если наткнетесь на местных, проверяйте их состояние Затем возвращайтесь ко мне Если увидите что-то подозрительное, возвращайтесь два раза быстрее Если все будет спокойно, то свернемся и свалим Черт, а тут жарковато Сегодня будет пекло Ты вытащил это из головы Чеда? Знаешь, но я понятия не имею, что это значит. Okay. Ну хорошо. Я никогда такого не видел. Like Его структура... Is... Чужеродная. Like... Чужеродная ты имеешь в виду no? иностранная? No, нет, I mean like чужеродная, в смысле не земная. It На планете такой нет, I mean... не I mean... существует. Понимаешь? Че? Ну хорошо. Существуют гипотезы о возможности существования микробов зародышей, приземляющихся на нашу планету, галактическое семя, так сказать. Никто особо не обращает на них внимания, их серьезно недооценивают, но технически, гипотетически, вполне возможно, что внеземные микроорганизмы могли выжить в атмосфере приземлиться на поверхность планеты, где они могли найти Чеда. И какие на это шансы? Примерно такие же, как если бы спутник шлепнулся на Южную Гору. Хочешь сказать, что эта дрянь попала сюда вместе со спутником? Спроси военных, чувак, это их спутник. Ну вот послушай. В случае с Чедом его клетки делятся с увеличенной скоростью. Его гипоталамус растет и оказывает невероятное давление на весь остальной мозг. И к чему это могло привести? Трудно сказать. Я имею в виду, что моих знаний тут недостаточно. Я знаю, что гипоталамус регулирует температуру тела, отвечает за чувство жажды, голода, агрессию, ну и все в этом роде. Пока не прибудет эта специальная бригада военных, лучшее, что мы можем сделать, это следить за тем, чтобы у других не возникло никаких странных симптомов. И надеяться, что эта зараза сильно не распространится. А как насчет людей, которые его съели? Думаешь, они тоже заражены? Когда дело касается внеземных бактерий, мы с тобой специалисты одного уровня. Полиция Причерзмил. Привет, чувак! Это Майк. Я в серебряных ручьях. И у меня тут типа есть проблема. Правда? И что там? Можешь мне не верить, но тут целая стая диких собак. Хера. Отлично, в этой машине хоть что-то работает. Да. Yeah. Сам достань ружье. Достанет Джак? Достань это ебаное ружье. Станет это гребаное ружье. Пристрели его. Стреляй в него. Стреляй, черт побери! что случилось? Карен? Карен, что случилось? Он умер. Мой мальчик. Что произошло? Он мертв. Кто это сделал? Карен, кто это сделал? Это он? Я не знаю. Он прибежал из леса. Он гнался за Джеком. А Джек кричал, чтобы я достала ружье. Я достала ружье. А он убил его прямо здесь, на лункахи, а потом он начал есть его. Что? Он пытался съесть Джека. Карен, Карен, детка, успокойся. Тихо, тихо, тихо. Не шикай на меня. Я знаю, что я видела. Он пытался его съесть. Ладно, ладно, детка. Стю, кто эти люди? Эй! А ну, уебайте с моей земли! В дом! Скорее внутрь! Вот дерьмо, ёпта. Они убежали в город. Ну, хоть пивка мне оставили. Майк? Кто это? Господи. Эй, мужик, с тобой все в порядке? Эй, хорош, чувак, притормози! Отвали от меня! Отойдите от машины! Я сказал отойдите от машины прямо сейчас! Стойте или я буду стрелять! Только не оглядывайся! Только не оглядывайся! Вот дерьмо, дерьмо, твою мать! очку За предверь Ты в порядке? Тебя не ранили? Я поранила себя дверью Проклятье Держи обзычку, пристегнись Что были эти люди? Что им надо? Держись Что им надо? Держись, сказал! заряди давай детка господи, господи иисусе круг вернись в дом скорее Детка, перезаряжай. Давай, детка. Все в порядке? Поднимайся на второй этаж. Не думаю. Они не так понятия не имеют, но они нападают на нас. Daddy, Что нам делать? Делать? Иди к окну. А С нами все будет в порядке. Если мы прыгнем, то переломаем себе ноги. А теперь беги, не оглядывайся. Сделай это ради меня и мамы. Иди, милая. Со мной все будет хорошо, деточка! Все будет хорошо! Хорошо, мадам. Я отвезу вас к врачу, и все будет. Мэм, с вами все хорошо. Как вы? Я отвезу вас к доктору. И он, мадам, все хорошо. Такого хуя! Эй! Эй! Эй! Эй! эй okay? там? С вами okay? все нормально? <связывая> Господи! Господня! Кавалерия уже на подходе? но что типа того. Определенно так и произошло. Или типа того. Где остальные ваши люди? Не знаю. Не <связать> получи, вы не будете <связать> мне помогать. Вам нужна помощь? Транспортной группы. Я по дороге, возле санатория, серебряные ручьи. Внутри есть спутниковый телефон. Гудок Альфа-Альфа 3 альфа, дельта брава Подождите. Альфа-альфа дельта. Альфа-альфа 3. Альфа-альфа. Так, альфа, альфа, альфа. Да, ебеням все это. Это просто боль. Пошли. Хорошо, хорошо, хорошо. Мне нужна твоя помощь. Я помогу, если вы сможете убить все, что на нас выскочит. Хорошо? Договорились? Хорошо. Если эти гантоны до нас доберутся, обещай, что бросишь <связываешь> меня и убежишь. Давайте просто доберемся до этого. Ах! Стефани? Стеф? Стеф? ты? Стэф? Ты не ранена? макади милая. Стэф? Давай. Все хорошо. Я здесь. Иди сюда, поймал. И со мной. Стэф, что ты здесь делаешь? Они, Они оторвали руку, мы Брюн. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Да, все в порядке. Бери оружие. Грузовико. Смотри в другом грузовике Альфа, альфа, три, дельта, Bravo альфа, альфа. Хорошо, Стэф. я скоро вернусь, хорошо? Просто запри дверь и не открывай никому, кроме меня. Ты знаешь что? Если это буду я, то открывай только, если я постучу три раза, хорошо? Сколько раз я должен постучать, Стеф? Три. Правильно, молодец. Ты видел этих собак? Чувак, я умираю от голода. У тебя есть что-нибудь пожрать? Господи, Дэвидсон, что здесь случилось? Один ноль. Пользу пришельцев. Я тут запер. Несколько человек в, Ну там, в камере. Я остальных пристрелил. Я сделал все, что смог. Это, наверное, худший случай внезапного нашествия за всю историю. Да. «Ну и я отпустил тех девушек. Подумал, что в этих обстоятельствах это лучшее, что я могу сделать». Это. Остановите это! Остановите! Горячо, горячо, горячо! Пошли прочь! Боже! Боже! Боже! <Слышко> Девицам! Беги! Стю? Беги! Проклятье! В машине. What? Что? Ставь. Ставь. Ставь. напусти Опусти стекло, милая. Опусти стекло. Опусти стекло. Не могу, пап. Не получается. Хорошо, поверни ключ зажигания. И попробуй его. еще раз, милая. Поверни его. Поверни. Вот так. Молодец, девочка. Молодец. Поверни ключ зажигания. Вот так. Правильно. Быстрее. Давай. Иди ко мне. Не волнуйся насчет него. Не смотри на него, милая. Давай, детка. Держу тебя. Поймал. Поймал. Поймал. Боже мой! uh <laughs> нибудь пожалуйста пожалуйста И какие на это шансы? Примерно такие же, как если бы спутник шлепнулся на Южную гору. И пока мы чувствуем по все будет так, как есть сейчас. Ёбки. Давайте. Я знала, что ты выживешь. в порядке? Да. Ты даже не представляешь, как важно для меня знать, что ты в безопасности. Я хотела быть с тобой. Почему ты не отпустил меня? Я сделал все, что можно. Я... Я не знаю, как долго смогу себя контролировать. Знаешь... Отец вышел. СТФ тоже. Они совсем недавно ушли отсюда. Прямо в эш. Я дал ему идти подальше. Макс? О боже, Макс! What? Используй переднюю дверь! Переднюю дверь! Живешь. Я люблю тебя, Брук. Ты... Ты вся моя жизнь. Ты моя звездочка. Ты моя луна для меня все. Макс. Я всегда буду любить тебя. Даже когда умру. Я просто надеялся, что ты возьмешь это кольцо. Так знаю. Но я тебя. Проклятие. Знаешь, это один из тех дней. Well, Они придут they'll... за тобой, когда меня не станет. Yeah. Макс. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я бы сказал тебе бежать за помощью, но боюсь, что шансов у тебя немного. На всю долину наложен карантин. Сказали, что я должна оставаться на месте. И, конечно же, ты не осталась. Я искала тебя. Я пришел сюда в поисках тебя. Что ж, если ты готова рискнуть, хватай одну из тех пушек спереди. Может быть, нам удастся заставить тех людей прислушаться к голосу разума.